Долго выбираю тему для эфира и так и не решаюсь его провести. Предпочитаю больше размещать печатный контент в своих социальных сетях, нежели снимать живое видео. Переживаю, как я выгляжу в кадре. Мне не нравится мой голос, позиция, мне не нравится мой внешний вид. Об этом и обо многом другом часто жалуются мне специалисты помогающих профессий, которые до сих пор не решаются проводить прямые эфиры в свои, на своих аккаунтах. Друзья, хорошие новости будут обязательно на связи Ольга Ашпина, продюсер, маркетолог для специалистов помогающих профессий, автор и соведущая студии эксперт профессионального пространства для таких высококлассных специалистов, как вы. Вы знаете, в 90% случаев вот эта нерешительность при проведении эфиров она связана с несколькими моментами и если один из этих моментов действительно вам откликается прошу поставить такую маленькую галочку ну и соответственно дослушать это видео до конца потому что у меня будет для вас хороший подарок Итак, по какой причине все таки мы тормозим себя и не снимаем видео не показываем себя вживую? именно при выборе каких-то экспертных тем. Согласитесь, что многие из вас пользуются видеоформатом, но чаще для того, чтобы заснять какой-то короткий, там, я не знаю, видеоклип или видеосторис касательно своей личной, может быть, жизни. Это может быть путешествие, о детях, о бытовых моментах, о красоте природе и так далее. Но как только доходит необходимость записать профессиональный, полезный, экспертный контент, все, у нас начинается раздрайв. Какую тему выбрать, а насколько она актуальна, а будет ли она интересна, а будут ли меня слушать, а возможно, эта информация и так уже есть в свободном доступе, скажут, что я там ее где-то уже перекопировала и зачем я говорю об этом на сто раз. А что скажут мои коллеги, с которыми я обучаюсь на различных курсах повышения квалификации? Как они оценят мое видео? А что скажут мои клиенты на мой внешний вид, на мой тембр голоса? А чувствуют ли они уверенность или неуверенность в том, как я провожу свой эфир? Огромное количество мыслей роится в головах наших экспертов. На чем они базируются? Уважаемые коллеги, пожалуйста, сейчас меня услышите. Вот 90% вот этой пурги, которая реально в голове вашей крутится, вот так метелью прям, да, большими снежинками, на самом деле корень в том, что вы не до конца представляете, кто же ваш целевой клиент. Вот какой портрет этого целевого клиента. И поэтому смотрите, что скажут родные, что скажут коллеги, что скажут друзья, которые по большому счету в большинстве случаев не, не являются вашими клиентами, а, как психолога, коуча или специалиста другой, другого помогающего направления. То есть поймите, когда мы оглядываясь, оглядываемся не на свою целевую аудиторию, мы постоянно вот с такой оглядкой а, и начинаем проводить эти эфиры, а чаще всего не начинаем это делать. Поэтому, когда вы четко определяетесь, кто же ваш целевой клиент, его портрет стоит буквально вот перед вами. Образ этого клиента сопровождает вас в течение всего эфира. И вот эта нерешительность, которая сопровождает вас, она автоматически уходит, потому что вы точно знаете, что же нужно сказать такому клиенту, чтобы его поддержать в сложной ситуации, чтобы помочь ему осознать свою проблему, наличие этой проблемы, чтобы помочь ему увидеть выход из сложившейся ситуации, в том числе показать себя как источник решения его проблемной ситуации, то есть когда вы ориентируетесь четко на своего целевого клиента, вот буквально вот обстригая мнение других людей, да, ваш контент реально доходит до вашей целевой аудитории, он несет определенную энергетику, он несет тот запал уверенности в вас лично в вашем продукте как услуги в том что вы действительно поможете этому клиенту мы не можем помочь всему миру не можем но мы можем помочь конкретной целевой аудитории для которой мы в данный момент являемся экспертами вы можете не быть экспертом для своих друзей родственников и даже коллег вы можете для них не быть авторитетами но для вас не это сейчас важно. Для вас важно, чтобы вы были авторитетны для своих клиентов. Потому что ваша частная практика, она все-таки базируется на ваших клиентах, а не на вашем круге знакомых, которые могут только там как-то, даже не всегда дают адекватную обратную связь. Потому что они в данный момент жизни могут просто не находиться в ситуации, когда вы для них авторитетны и экспертны. Поэтому, если вам это откликается, если вы понимаете, что да, действительно, я не знаю, кому я рассказываю, мне хочется рассказать что-то такое универсальное для всех, отбросьте эту сумасшедшую идею. Вы не можете рассказывать универсальные вещи для всех одновременно. У нас даже религий сколько, да, и каждый человек находит свою религию, каждый находит во что ему верить, в какой форме. И до каждого человека слова разных религиозных течений доходят по-своему. Поэтому не нужно... Себя внутри Вот эту ответственность Что мне, если я что-то говорю Значит это должно быть для всех ценно и полезно вы, за, вы разорветесь искать Такие универсальные темы Которые будут закрывать Следующие задачи Потому что весь ваш контент Он направлен на что? Чтобы клиент увидел вас в поле своего зрения Осознал, что вы для него чем-то полезны Потом понял В чем конкретно ваша польза В каких проблематиках вы разбираетесь Лучше всего Увидел эту проблематику у себя Вы ему помогаете своим контентом, контентом сформулировать, сформировать потребности идти к вам И у него создается импульс интереса прийти к вам на встречу Записаться на консультацию, прийти на вебинар и так далее То есть он тогда будет следить когда вы рассказываете какую-то информацию, доносите, свой посыл, да, вот во вселенную, мессендж, всегда держите в фокусе, для кого вы это делаете. И у вас все тогда встанет на свои места. Если вопрос для кого, кто же мой целевой клиент? пока для вас являются сложными, нет четкого позиционирования, нет нишивания, я с большим удовольствием приглашаю вас на свою консультацию, на экспресс-консультацию, она продлится около 15 минут, это безоплатная встреча, на которой я посмотрю состояние на сегодняшний день ваших социальных сетей, ваших аккаунтов, и соответственно дам уже некоторые рекомендации по позиционированию поэтому записаться на такую консультацию вы можете по ссылке под этим видео, в посте, прикрепленном к этому видео, если для вас этот вопрос пока актуальным. буду рада вам помочь. На связи была Ольга Ашпина, и давайте уже выходите в эфиры.